Всем привет, с вами Зеленый Агурез, и сегодня мы узнаем, что с, э, скрывает VIP-комната. Я специально скачал читы, э, чтобы... Ну, у меня нет робоксов, поэтому воспользуемся читами. Итак, читы по ссылке в описании. Итак, нажимаем на локатион, э, потом нажимаем на VIP, э, вот, на vip и вот что скрывается э, в, это, в этой комнате. Тут бегают тут бегают коты какие-то. А это понятно что это. И тут есть вкусняшки. А тут можно посидеть посмотреть, как они там бегают за друг другами. Ну, короче там э, ну я уже сказал, что щиты будут по ссылке в описании. Все, видео заканчивается. Всем пока, всем удачи. Всем пока.